рама от кормы до носа, но думаю, есть Да, М -м -м. вот она, М -м -м. вот ее начало, вот там конец, М -м -м. 6 метров. Заканчивается она где-то вот здесь. М -м -м. И в передней части как раз идет у нас демпфер специальный от ударов, который сохраняет не только раму, но и баллоны, которые заканчиваются где-то под рамой как раз. М -м.